Thank you. Добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка связана с ноутбуком. Провели мы уже две модернизации ноутбуков по замене процессоров. Это на i7-640M Toshiba Satellite a 661 n Ну и второй ноутбук мы поменяли Core 2 Duo P8600 на T9900. Ну и вот остался третий вариант ноутбука. В нем установлен процессор Core 2 Duo T7500 семейства Mehron. будем устанавливать процессор Core 2 Duo T9500 только уже 75 ну и увеличим производительность приблизительно 42 в среднем поставляется значит в таком варианте пришла как обычно китая, в с китая пакетики желто-рыжим процессор как вы понимаете уже был используем то есть с разборов ну и поставляется вот в таком варианте пришел в обычном чехольчике на этот раз отсутствует термопаста китайская и внутри непосредственно находится сам процессор то есть как видим китаец даже поставил свою печать в случае если что-то вернуть придется то в результате чтобы это был именно его вариант то есть вот такой вот процессор пришел то есть как говорил т 9500 и представляется вот в таком варианте зайдя на страницу официального производителя ноутбука Toshiba Fitlight 200 DL23U ну во первых мы знаем что здесь установлен процессор Core 2DU-RT7500 так чипсет который используют это PM965 ну и частота шины 800 МГц ну и зайдя на известный уже сайт TPU Upgrade то есть мы можем найти характеристики данного процессора. Так, относится он к семейству миром Так, ну и внизу, как обычно, приводится те возможные варианты замены данного процессора. То есть, если мы берем одного семейства, то есть крайний это Т7800 у нас будет. То есть смотрим, чтобы частота шины была та же самая и так далее. Ну здесь на кэш второго уровне тоже не изменится. Так, ну если мы зайдем на Technical City, то есть мы увидим есть основные характеристики данных процессоров. Так, ну и тесты в синтетических э, тестах так ну и вообще производительность будет где-то выше на 26 процентов по идее менять на 200 400 ггц это бессмысленная трата денег но также известно что данный сокет ну и чипсет поддерживает непосредственно процессоры другого семейства penrim ну и если зайдя в семейство процессоров то есть откроется данное окошко в котором отобразятся все данного семейства то есть помимо в настоящее время установленному процессору, то есть можно выбрать из вариантов есть, двух семейств. Так, ввиду того, что должна быть частота шины 800 то есть самый лучший вариант, то есть, это вот процессор Core 2950 t Так, ну и в также чипсет который используется ну, в данном случае у меня PM965 написано вот он то есть мы увидим что поддерживается на данном чипсете ну и в данном варианте то есть у нас поддерживается данный процессор так, зайдя на страничку процессора t 9500 то есть мы увидим его характеристики, степеньки какие он использует. Так, ну и дальше мы увидим все характеристики по количеству ядер, потоков, частоте, дальше чистота шины, которую он поддерживает, кэш. Ну и тепловыделение. Тепловыделение совпадает с предыдущим процессором. Ну и зайдя на сайт Technical City, то есть мы сравнили два этих процессора. То есть, ну, Во-первых, мы убежали где-то на 175-176 вперед. То есть есть характеристики здесь представлены. Так, количество ядер, частота максимальная, дальше кэш второго уровня совместимость они совместимы, то есть тепловыделение как говорил, одинаковые. Так, ну и здесь уже производительность возрастает в статистических тестах на 41 процент, что было составлено на основании вот этих вот статистических э -э тестов. Так, ну игры пропускаем, но ну в результате нам рекомендуют поставить этот процессор, что и мы сейчас и сделаем. Ну и давайте рассмотрим конфигурацию ноутбука перед заменой процессора. Core t 7500 на T9500. Основные факторы, которые мы просмотрим в Z. Так, ну и тест то есть запомним производительность данного процессора и сопоставим ее с новым процессором t9500 так ну и сейчас давайте менять процессоры то есть обычная будет разборка по-быстрому посмотрим основные манипуляции с этим ноутбуком ну и установим данный процессор взамен того который стоит ну и давайте приступать Не забываем сразу же после сборки зайти в bios ну и нажать клавишу f9 чтобы установились настройки по умолчанию ну и сохранится f10 дальше выходите перезагружаетесь и загружаете систему так ну и в настоящее время то есть вот корректно отобразились ядра процессора t9500 то есть, ну и вот здесь свойства. Так, давайте после модернизации процессора рассмотрим э -э, новые характеристики установленного процессора intercore 2 Duo T9500. Так, ну вот как видим, здесь представлены основные характеристики данного процессора. Кэш второго уровня увеличился так ну материнская плата не менялась версия bios самая последняя которая есть на сайте производителя так память мы устанавливали две планки по 4 ГБ тоже работают без проблем дальше графический процессор тоже остался без изменения ну и в простое я провел синтетический тест плз так ну и получили следующие результаты итак давайте пробежимся по второму тесту это и даже 64 экстремы то есть ну вначале посмотрим общую характеристику здесь нам нужно знать о том что мы поменяли процессор t7500 на t9500 так что мы здесь и видим ну и основные характеристики данного ноутбука. То есть ничего не изменилось. То есть постепенно шли как модернизируя его, начиная от твердотельного накопителя, памяти, ну и так далее. Ну и вот дошли до момента процессора. Так, ну разгон здесь смотреть не имеет смысла. Что здесь не показывает дальше здесь смотрим то что у нас получилось ну и здесь можно посмотреть какие типы процессоров поддерживают. то есть был у нас t7500 Мирон, то есть стал t9500 pin так сейчас посмотрим датчики температуры то есть, что у нас происходит? То есть, в настоящее время процессор находится под загрузкой, потому что пишется видео Full HD, то есть с экрана. Так, ну и вот показывается загрузка процессоров, то есть двух ядер. Вернее, не процессоров, а процессоры двух ядер. То есть, практически сто процентов. Так, ну и получаем в результате вот такие вот температуры, что в пределах нормы. Так, да, кстати, по сравнению с предыдущим процессором T7500, то есть тот был достаточно горячий, хотя у них тепловыделение одинаковое, 35 ватт но ввиду того, что тот процессор был изготовлен раньше, чем данный процессор, то есть... То есть можно увидеть разницу если подвести к системе охлаждения то есть к выхлопу воздуха по сравнению с предыдущим то есть там было вообще печечка то есть здесь уже слегка такая вот слегка подогретый воздух так ну и давайте дальше пробежимся то есть вот что у нас может данный процессор в обновленном варианте дальше инструкции его способности так системная плата у нас не менялась дальше память мы заменили в последний раз с 4 гигабайт на 8 гигабайт то есть прекрасно все используется вот стоят две планки с такими характеристиками дальше чипсет то есть поддержка каких шин показано памяти тоже вот видите максимальный объем памяти в 4 гигабайта но можно поставить 8 так северный мост ну и южный мост так bios здесь стоит самый последний версии который предоставлял производитель на восьмой год ну и данный bios поддерживает данный процессор так данный вариант так ну и давайте быстренько пройдемся по тестам то есть мы провели тесты, то же самое в спокойном состоянии ноутбука, когда он не функционировал и не было под загрузкой у него процессор. То есть, ну и получили следующие результаты. То есть, ну, нам важен конечно процессор, процессору, ну и пройдемся и по памяти. То есть получили вот такие вот результаты. Так, вот процессор. Сравнивали нескольких вариантов с этим процессором. То есть где он находится здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, практически рядом так здесь здесь здесь здесь ну и здесь так вот мы получили следующие результаты при прохождении тестов в все четыре экстрема нового замененного процессора t9500 так, ну и вот такие температуры -то. тоже у нас загрузка практически 100% в прошлых видео по модернизации ноутбука Toshiba Satellite A200-23U в 10 Windows мне не удалось установить родной драйвер но тут копается то есть я нашел все-таки вариант драйвера то есть видеокарта, которая стоит непосредственно внутри ноутбука, это HD 2600. То есть нужно зайти на сайт AMD. То есть найти вашу серию. Так, и вот здесь вот будут драйверы. Только как видите, драйверов под десятку нету. Но есть под э -э, непосредственно Windows 8. Так вот, можно взять последний бета-драйвер. То есть скачать его установить но во время установки он все равно его не найдет то есть останется драйвер для который windows непосредственно предоставила в функции обновления заходим в диспетчер устройств находим свою видеокарту дальше нажимаем обновить драйвер выбираем из списка ну и в AMD находим драйвер вашей карточкой IT на билете HD 2600 нажимаем далее я уж не буду это нажимать и у вас все прекрасно установится в результате у вас будет работать данный центр в котором вы можете произвести те или иные возможности с вашими экранами ну и так далее то есть вот такой вот вариант установки драйверов от Windows 10 64 разряда разрядная заменой процессора T7500 на T9500 я доволен, то есть, несмотря на то, что частота изменилась незначительно, всего на 400 мегагерц, но все-таки новый процессор он новее получше ну и соответственно меньше выделяет тепловую энергию без проблем воспроизводится видеоролики на youtube 720p до 30 кадров в секунду все что слышу уже все зависит от того как у вас загружен процессор то есть, если процессор загружен под сто процентов то соответственно будет заикание и незначительное при воспроизведении дальше full hd видео непосредственно жесткого диска играется также без проблем до 30 кадров в секунду ну и во всем остальном обзывчивость система стала лучше полностью проведена модернизация не только процессора памяти но и твердотельного накопителя проставительства жесткого диска ну и заменили dvd сидером поэтому можно остановиться пока на этом ну а в дальнейшем посмотрим как будет вести тебя ноутбук для модернизации своего ноутбука ну, во первых вам нужно найти страничку у производителя желательно знать м -м, полное название вашего ноутбука серию и так далее дальше ну и важные характеристики это процессор который стоял непосредственно внутри ну и чипсет который используется но ну, в данном случае в моем данный вариант так ну, либо это все можно посмотреть по спецификации и так далее либо есть второй вариант то есть открыть кпуз программку так ну и здесь вам тоже понадобится тип процессора который используется перед модернизацией ну и третья закладочка здесь можете наблюдать свой чипсет есть два варианта то есть если на сайте производителя не сохранилась ваша презентация ноутбука то воспользуйтесь kpu z так ну и теперь вот есть хороший сайт случайно его обнаружил где здесь представлены различные варианты модернизации ноутбука в зависимости от какой у вас чипсет сокет ну и так далее ну и вот например в моем варианте у меня socket p то есть pm965 то есть открываем спойлер ну и видим что можно установить например ваш ноутбук но это не гарантия того что вам сто процентов это запустится но по опыту данного сайта всего он уже 738 страниц больше 700 страниц то есть и вам предложат те варианты установки которые возможны на ваш ноутбук так единственно лучший вариант если вы в своем семействе найдете какой-то вариант из этих который поставлялся тогда проблемы будут практически меньше ну и посмотреть нужно bios прошивка та же самая стоит последняя как и у вас в том ноутбуке где стоит один из этих процессоров то есть ну вот здесь вот размо... рассмотрены различные сокеты до G3 то есть в зависимости от чипсета то есть вам даются здесь некоторые рекомендации причем даже если производитель говорит что максимум что можно поставить 4 гигабайта в памяти то фактически мой поддерживает Windows. Лучше всего воспользоваться этим сайтом, чтобы не совершать ну, большинства ошибок при подборе модернизации вашего ноутбука, с заменой одного процессора на другой. Лучше воспользоваться вот этим сайтом. Ну и как вариант, то есть можно задать вопросы если ваш ноутбук встречался чтобы не читать там 738 страниц все сообщения то вам либо ответят коротко и ясно что смотри спойлер соответствующим чипсетом ну либо подскажут если ваш ноутбук не встречался среди этих 738 страниц э, детальной информации то есть можно воспользоваться данным сайтом где обобщены то есть модернизации которые проходили успешно на различных ноутбуках и только на ноутбуках ошибок всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующих видео и до свидания